Я приветствую всех зрителей телеканала форума Свободной России Сегодня в студии Данил Константинов, а в гостях у нас журналист, публицист Константин Эгерт. Константин, приветствую. Данил, приветствую. Наш сегодняшний эфир посвящен миграционной проблеме, которая сформировалась на границе Беларуси и Польши в результате действий Лукашенко, который сознательно проводит через территорию Беларуси мигрантов и направляет их в сторону Польши. Как мы знаем, на границе с Польшей сложилась тревожная ситуация. Мигранты сформировали свой лагерь, периодически Пытаются прорываться через границу, чему мешает польская армия. А насколько я знаю, ты считаешь, что за всем этим стоит Путин? Ты мог бы объяснить, почему ты так убежден именно в этом? Ну, как раз сейчас я э, опрашивал экспертов на эту тему, занимающихся вопросами безопасности в Европе. Ну, мы, конечно, не узнаем, наверное, никогда или узнаем очень не скоро кто был инициатором этой идеи, ну, скорее всего, она вполне могла прийти в голову Лукашенко, начать вот эту сказать, войну, потому что Лукашенко очень много переговоров вел последние годы с Европейским Союзом. Во-первых, было соглашение о реадмиссии, то есть возврате нелегальных мигрантов на территорию Беларуси. Во-вторых, вплоть до, так сказать, практически вот этого кризиса, сложившегося, который возник после... Uh, президентских выборов uh, в прошлом августе uh, Беларусь вела разговор об облегчении визового режима, и uh, поэтому миграционные вопросы Лукашенко знает очень хорошо, так что идея вполне могла прийти ему и без uh, Москвы. Uh, у него не так много рычагов давления на Евросоюз, но uh, опять же большинство экспертов... Uh, Наблюдающих за Россией российско-белорусскими отношениями, знающими отношения, в том числе между силовиками. Двух, двух стран говорят, что совершенно невозможно, чтобы эту операцию э, Лукашенко предпринял без, так сказать, э, одобрительного кивка из Москвы. Эм, опять же, -э, специалисты расходятся во мнении, мог бы, например, организовать Минск, э, вот такой, ну, фактически беспрерывный э, воздушный мост э, из регистраций, э, э, Ближнего и Среднего Востока в а, Минск без участия Москвы, без, ну скажем так, московских сетей влияния в регионе, которые, ну по идее, должны быть э, ну, побольше, чем у Беларуси. А, некоторые говорят да, некоторые говорят, что нет. Но то, что без того, чтобы Москва сказала, ну давай вперед, мы поддержим, а, э, вот в том, что это только так и может быть, в этом сходятся абсолютно все. Если учитывать тот факт, что Москва, э, Россия и Беларусь, обладают фактически единым воздушным пространством. Напомню, что э, силы ПВО э, российские дислоцированы в, э, на территории Беларуси. Что те, кто ездил раньше через границу, прекрасно знают, что э, при въезде на территорию Беларуси вот ставят штамп о въезде на территорию союз, Союзного государства, и дальше ты едешь, как э, если бы ты ехал из Санкт-Петербурга в Москву, да, без всяких границ, без ничего. То есть пограничные службы, являющиеся частью спецслужб, напомню, находится фактически в единой связке, ну, по сути, это одна, если говорить о, о пересечении границы, одна служба. Поэтому представить себе, что эту политику Лукашенко мог бы осуществлять без координации и без, ну, скажем так, согласия, существенного согласия Москвы, невозможно. Если мы посмотрим просто-напросто на интенсивность поездок и разговоров белорусских официальных лиц, включая Лукашенко с Путиным, во вторник между Москвой и Минском, соответственно, уровень контактов и их интенсивность, то опять же ясно, что ну как минимум Москва не против. А если мы посмотрим на последние заявления Сергея Лаврова и Марии Захаровой, то понятно, что Москва троллит Запад и одновременно фактически это Путин говорит. «Ну придите ко мне, а я посмотрю, что я могу сделать». Для вас. Но главное, чтобы вы меня об этом слезно попросили. И вот мы видим, Ангела Меркель уже звонит и слезно попросит. Да, ты как раз опубликовал на днях статью с интересным названием «Пацаны и очкарики». Где сравнил с одной стороны Путина и Лукашенко с дворовыми, скажем так, советскими пацанами. А западных политиков с интеллигентными очкариками. И проводя такую параллель пришел к выводу, что Путин и Лукашенко как бы шантажируют Запад, пытаясь навязать им свои условия и принудить их к какому-то компромиссу на условиях а, пацанов. И действительно, вот сегодня уже состоялся разговор Меркель с Путиным. Так что же получается, Запад прогнулся? Запад регулярно прогибается. Посмотрите на Северный поток-2, посмотрите на... Бесконечный разговор вокруг Сирии. Посмотрите на отношения Запада с Эрдоганом. Запада прежде всего и под Западным мне прежде всего Европейский Союз, конечно. Америка, кстати, я пытался увидеть хоть одно, ну, значимое какое-то заявление в Вашингтоне по поводу вот этой ситуации на границе, между прочим, не только Евросоюза, но и на границе двух важнейших стран восточного фланга НАТО. И я не нашел никаких заявлений. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, они были, тогда я приношу заранее свои извинения американской администрации. Но э, очевидно, что э, Путин, как говорили в пресненских дворах моего детства, где я был, если не очкариком, то точно вот такой мальчик с книжками, которого хотели бить. А вот э, говоря, м, так сказать, языком того времени, э, Путин и Лукашенко берут Европейский Союз на слабо, и пока что им это удается. И э, здесь э, мы видим совершенно... Конечно, иногда удивительные э, вещи, например, э, появление сегодня уже, э, скажем так, э, людей, например, в Польше, которые недовольны нынешней политикой польской власти, это оппоненты нынешней польской власти, но э, они говорят о, там, о том, что надо проявлять гуманизм, всех надо пропустить и так далее. Да, конечно, Европейский Союз э, — это гуманная международная организация, она должна его проявлять, но если мы сравним это с, как многие делают, с 2015 годом, то все-таки разница есть. При всем том, что Эрдоган, конечно, не святой, и ему потом заплатили за то, чтобы он беженцев держал у себя. Но, тем не менее, он не организовывал, значит, десятки самолетов, рейсов из Дамаска, чтобы потом дубинками гнать людей через границу. Здесь совершенно другая история. И... Некоторые эксперты считают, что Европейский Союз мог бы предъявить такую позицию, сказать, эти люди приезжают законно в Беларусь, они получают визы, они пребывают на нормальных рейсах. Беларусь не является страной, где происходит гражданская война, где идет какие-то боевые действия или происходят какие-то катаклизмы. Они вполне могут попросить убежища там. Потому что это, ну, они же туда въехали, по визе, пусть там и просят. Я не юрист, но такие мнения я уже слышу. И одновременно я вижу, что, ну, например, вопрос беженцев стал вопросом внутренней польской политики. К сожалению, когда польская оппозиция атакует нынешнее правительство, как раз в тот момент, когда правительству ну, нужна поддержка для разговоров с ЕС о том, что дальше делать. Конечно, люди не должны замерзать в полях. Но при этом невозможно ну, просто открыть границы Евросоюза и любому э, диктатору дать возможность ну, просто-напросто использовать э, совершенно ничего не понимающих в э, европейской жизни людей, э, просто пытающихся уйти из очень тяжелых, конечно, чудовищных ситуаций э, в своих регионах, э, как Таран. Потому что тогда это будет... Э, ну, во многом, конечно, это будет конец Европейского Союза и НАТО, такими, какими мы их знали. И Путин Лукашенко прекрасно это понимают. И, конечно же, тот факт, что Путин поговорил с Меркин на эту тему, тоже важен. Ну, по идее, он должен был сказать, вы знаете, позвоните Лукашенко и с ним договаривайтесь. Но теперь он демонстрирует, что да, мы можем. В ответ на, на что... Ну, мне кажется, первым делом, конечно же, это то, о чем говорил министр Лавров. Сделайте из Лукашенко второго Эрдогана, дайте ему денег. Если вы дадите ему денег, будете с ним говорить на тему приема беженцев, то вы уже, уже его легитимируете. Вы уже ведете с ним переговоры, как с главой государства. В этом вся идея. Начать откусывать понемножку от вот этой позиции Европейского Союза, что мы с Лукашенко не разговариваем, мы его не признаем легитимным президентом фактически. Кроме того, это, конечно же, очень важный элемент пропаганды, демонстрация э, Москвой и Минском, что Европейский Союз и НАТО это слабые, рыхлые организации, которые ничего не стоят, которые не могут сами себя же защитить. Если же начнут себя защищать, ну и, например, не пускать реальных мигрантов поставить там такую железную стену, они говорят: ну вот видите, чего стоят их разговоры о гуманизме и демократии, они жестокие люди. Кроме того, конечно же, ну, на мой взгляд, учитывая то, что это происходит в так называемом Суволковском коридоре, э, вот этом 100-километровом э, э, опасном э, регионе границы Беларуси фактически с НАТО, то это, конечно же, по сути дела, служит проверкой э, состояния границы Североатлантического альянса, восточной границы Североатлантического альянса. И э, я бы сказал так, пока что Путин и Лукашенко добиваются своего, медленно, но добиваются. То, что мы слышим из э, Берлина, э, и сегодня, кстати, из Дублина, что интересно, объясню почему, ну, вызывает ощущение, что какие-то сдвиги начались. Но вопрос э, в скорости этих сдвигов. Дело в том, что Ирландия э, является, как, как выясняется, одним из главных э, одной из главных стран, и чуть ли не единственной, которая идет в лизинг самолеты для вот этих самых э, перелетов, которые осуществляются из там. Сирии, Турции и так далее и тому подобное. Так вот, Ирака. Так вот, вроде бы и ирландское правительство проинструктировало соответствующие компании, чтобы они больше не давали это в лизинг. Но опять же непонятно. Не давали в будущем и сохраняются сегодняшние договоры? Или же не давали вообще в том числе и те, которые даются уже сегодня в лизинг самолеты. Тут много вопросов. И, конечно же, есть еще один важный момент, Даниил. Одну последнюю вещь хочу сказать. Видите, Лукашенко начинает говорить Вы знаете, ситуация очень плохая Могут быть Поляки якобы отправили войска Границы, ну, танки То есть тяжелую технику Поляки это отрицают Но тут вот, знаете, может возникнуть война Вот, понимаете Это не очень хороший знак Потому что очень часто, как мы знаем Москва и Минск предупреждают о том Чего, собственно, они добиваются И вот вооруженный инцидент на этой границе вот это будет э, очень, э, конечно, тревожная история, и объясню почему. Не только потому, что могут погибнуть люди, это мы все прекрасно понимаем, это ужасно. Но! И потому что таким образом будет проверяться, строго говоря, возможно, э, приверженность стран НАТО э, пятой статье, э, пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Потому что если произойдет вооруженный инцидент, соберется Североатлантический совет, то есть совет НАТО, и там начнутся разногласия. Ну, мы не знаем, кто это были. Были ли это какие-то, так сказать, неизвестные люди без знаков различия. И вообще, кто-то куда-то, кто, кто стрелял. Ну, и вот, так сказать, да, ну, погибли два польских солдата, предположим. А что же теперь делать из-за этого мировой войну начать? Все, это конец Североатлантического альянса. И мне кажется, ну, сиди я на известных местах в, в, в Минске и Москве, ну, я бы точно думал о таком сценарии, а почему нет? Почему нет, если мы видим... Такую позицию Парижа, такую позицию Берлина, если мы видим пока еще не объявленного, но ведущего оппозиционного кандидата на выборах во Франции э, Эрика Зимура, э, говорящего о том, что он э, выведет э, Францию из оперативного командования на то французские вооруженные силы, прежде всего, оперативного э, подразделения оперативного реагирования, э, и начнет новый диалог с Россией, возможно, на стороне порядка снимет санкции, но почему нет, почему об этом не подумать? Поэтому ситуация это да, действительно, если серьезно говорить, большой европейский кризис. Прежде чем перейти к европейскому кризису и проблеме НАТО, я хочу еще вернуться к этой теме. У меня вот какой возник вопрос. Ты сказал интересную фразу, ты сказал «я не юрист», но дело в том, что юрист «я». Я могу сказать как юрист, что есть конвенция о беженцах, есть европейское законодательство о беженцах. И формально, исходя из буквы и духа этих документов, можно сказать, ну, слушайте, люди имеют право подойти к границе и запросить убежище. Почему нет? Возможно, ну, Даниил, вы лучше меня разбираетесь в этом вопросе. Другое дело, что, как я понимал, они должны просить убежище ну, в пункте погранперехода. А, а они не должны пытаться незаконно перейти границу. И, насколько я понимаю, как раз это-то и пытаются предотвратить а, режим Лукашенко, гоняя этих людей, которые никогда не были нигде, кроме, там, знаю, Ирака или Сирии, которые, возможно, там, минимально говорят на каких-то языках, у которых просто нет понимания, где они, ну строго говоря, находятся. Они только знают, что вот их родственники там хорошо живут в Дюссельдорфе или в Инсбруке, или даже, возможно, в Варшаве. Ну, сто процентов они живут лучше, чем в разбомбленном Алеппо, где я бывал, когда он был не разбомблен, в, наверное, даже в Курдском юрбиле, который относительно мирный и так далее. Я что они живут лучше, но ну, кто же сомневается. И вот они рвутся туда, их приказ понимаю. Но я как тоже понимаю то, что мы видели. А вся идея в том, чтобы организовать инцидент, чтобы создать неприемлемую массу этих людей и одновременно не пустить их в официальные пункты погранично-перехода, где они могли бы попросить об убежище, потому что там стояли бы представителей польских властей, там стояли бы приданные им там, в помощь, я не знаю, представители европейского агентства пограничного агентства Frontex, там стояли бы там, присланные в помощь, я не знаю, эстонские, немецкие, э испанские пограничники, полицейские, э точнее полицейские, скорее всего, и занимались бы какой-то, так сказать, ну, э разбирательством с этими людьми, а этого же не происходит. Происходит прорыв границы. Немножко разные вещи, как юрист тоже должны понимать. И э, тот факт, что этот поток мигрантов повторяют, и не поток несчастных людей, которые бежали от бомбежек Алеппо, э, путинской авиации, а это хорошо организованная операция, это создает, в общем, конечно, моральную дилемму для ЕС. Потому что эти люди одновременно орудие и жертвы. Но здесь необходимо, конечно, выработка единой политики. И... Но откровенно сказать, здесь вы всех не удовлетворите. Здесь не удов... вы не удовлетворите ни всех сторонников жесткой линии там, строительства железного барьера и так далее и тому подобное, но точно так же вы не удовлетворите э, всех так сказать, прекрасных либеральных людей из НПО, которые так сказать, хотят открыть границы всем несчастным, э, дать убежище, потому что ну, просто современные государства так не работают. И надо понимать еще одну вещь. Путин прекрасно выучил урок Путина Лукашенко, хорошо будем говорить так. Прекрасно выучили урок э, миграционного кризиса 2015 года. Они поняли, что это фитиль. Один из главных фитилей европейской внутренней политики. И они э, тренировались на кошечках, как в старом советском фильме. А вот сейчас запустили по полной, на, на полную мощь вот такую программу. Зажигание этих фитилей везде. зажигания этих фитилей в Германии. Зажигание этих фитилей в Польше. Зажигание этих фитилей ну, туда, куда эти люди попадут. И везде будут... Как справа, как, так, кстати, из крайне левого фланга, будут политики, которые будут кричать о том, что необходимо наладить. Вот видите, вот Москва нас предупреждала, а мы вот не послушали. И опять у нас будут делегации, что альтернативы для Германии, что левой партии из Германии носиться в Москву, так сказать, выслушивать инструкции. Мы же хорошо понимаем, что это форма подрыва создание истерической атмосферы во внутренней политике стран Евросоюза. И, если честно сказать, я человек, который, там в отличие от вас, хорошо помнит холодную войну. Я ничего подобного, столь изобретательного, со стороны ну товарища Брежнева, при котором я пожил, дай бог, и товарища Андропова, недолго, так сказать, посетившего нас в качестве генсека, я не упомню. Это очень серьезная вещь, на которую у Евросоюза нет ответа. И одно скажу, то, что сегодня... Соединенные Штаты смотрят в другую сторону, Там, предположим, на Китай, но смотрят не на Европу. И то, что Великобритания находится сегодня вне Евросоюза, это, конечно, гигантский удар по Евросоюзу и, честно сказать, в том числе и по единству НАТО. И Путин не применет это заметить, я уверен, что он тоже заметит. А как же соображение гуманизма? Ну Почему не пропустить этих людей в, в приграничную зону, не организовать для них лагерь и не рассмотреть их кейсы по отдельности и решить, кого можно отправить домой, а кого оставить как беженца? Это можно делать, наверное. Но есть политический вопрос. Если вы поддаетесь на такого рода. Повторяю, если это было как в 2015 году, когда люди рванули, можно сколько угодно обсуждать. Мы сейчас с вами будем э, заниматься теориями заговора, обсуждать. Путин специально бомбил так массированно Алепо, э, чтобы, так сказать, реально народ рванул. Там. Открывал ли специальный Эрдоган дополнительные калитки, это остается мне. Как это выглядело тогда, это был ну, поток отчаявшихся несчастных людей. Э, сегодня это организованная операция. И поэтому... Э, Здесь соображения, ну скажем так, э, внутренней безопасности очень важны не потому, что придут какие-то там люди из э, Дайша, там из этого, как называется, запрещенного в России исламского государства, да, значит, э, за ПВР и Г. А э, это могут отловить как раз вецлоды при желании. Но речь идет о де-факто, ну, акте такой полухолодной войны. Вы не можете при этом делать вид, что это просто гуманитарный кризис. Потому что тогда вы просто скажете, что ну, тогда наш границы не существует. И это вопрос и государственного, и общественного интереса, потому что это попытка взорвать внутриполитическую ситуацию в ряде стран Евросоюза, отомстить Польше и Литве э, прежде всего за твердую позицию в отношении э, режима Лукашенко, за инициирование санкций против этого режима. Это вопрос европейского и трансатлантического единства. Вот что сегодня на кону, на границе, в этом самом сулкском коридоре, и на границе э, Беларуси и э, Литвы. И ясно, что невозможно возвести заграждение, заграждение очень быстро. Ясно, что надо решать какие-то гуманитарные вопросы. Но ясно также, что э, сказать, ну окей, мы будем относиться к этому просто как к миграционному кризису, который, ну вот возник, все в жизни бывает. Ну Вулкан взорвался бы там где-нибудь, я не знаю, в... В, в Ираке, и там люди рванут. Ну, надо, надо, надо было принять. Вулкан одно, война еще одно. Но организованная операция по прорыву границы под телекамеры государственных телеканалов это другое. Здесь, конечно, без вопроса государственной безопасности, не в ее советском понимании, а в нормальном не обойтись. И это тяжелый решение. Я не завидую ни польским лидерам, ни немецким политику не литовским. Это очень тяжелый выбор, потому что с одной стороны есть действительно соображение гуманизма, с другой стороны есть совершенно ясный акт, ну, не объявленный такой полувойны, а войны, по сути. Это очень-очень серьезный и тяжелый выбор. Я бы не хотел бы на месте этих людей. Хорошо. Возвращаясь к твоей аналогии с пацанами и очкариками. В своей статье ты говоришь, что на дворовый вопрос должен быть дан дворовый четкий ответ. Каким может быть этот ответ со стороны Евросоюза сейчас? Хм, ну, пока что мы видели только Uh, такой, как сказать, ограничение в порядке выдачи виз белорусским чиновникам. Камон, они так туда не, сейчас, прямо скажем, не ездят очень сильно. Они ездят в Москву, там виза не нужна. Uh, ну, uh, один из вариантов, это действительно сказать, мы предлагаем всем, кто приехал в Беларусь, подать заявление uh, там. Это один из вариантов. Второе конечно, должна быть очень активная работа со странами, откуда летят эти рейсы, по прекращению этих рейсов. Конечно, существуют, как я понимаю, как говорили мне эксперты, существуют до сих пор очень серьезные экспортные потоки, в том числе белорусских калийных удобрений в Европейский Союз. Вот эти люди, эти эксперты, которые будут у меня в статье в ближайшее время, они говорят о том, что Наверное, надо это подвергать санкциям. Речь может также идти, конечно, как я понимаю из разговоров с военными экспертами, о, ну, обозначении, как минимум, дополнительного военного присутствия союзников по НАТО на границах, в этих на этих болезненных участках, скажем так. И также, ну скажем так, работа с банками и компаниями, которые помогают Лукашенко по-прежнему получать доходы на Западе. Ну, это помимо удобрений, могут быть, может быть, также ряд банков, не буду их называть, чтобы э, э, не подвести подыски. Но э, мы все знаем страны, где есть банки, которые активно работают и с Москвой, и с Минском, несмотря на какие санкции. Uh, ну, наверное, вот об этом в основном говорят эксперты. Я, я не юрист, не экономист, но вот это то, что uh, говорит неэкспертное сообщество. Возвращаясь к теме безопасности НАТО, мы недавно проводили интервью с Александром Морозовым, который выдвинул, и выдвинул интересный тезис о том, что Крым в 2014 году был взят Путиным на пике а, золотовалютных запасов России. И он говорит, что сейчас второй такой пик, и возникает опасение, что у Путина может возникнуть желание попробовать снова. Попробовать снова за счет внешнеполитических авантюр повысить свой рейтинг. И Морозов называл несколько точек, которые могут быть обозначены в качестве такого удара. Это Беларусь, аншлюз. Это Украина, война. И это страны Балтии. Попробовать НАТО на зубок как раз. А как тебе кажется, может быть, сейчас Путин и пробует НАТО на зубок? Да, конечно. Я уверен, что не будет никакого формального присоединения Беларуси к России. Как раз Путин очень выгодно пока, что наличие такой Беларуси, которая формально как бы независимая, но когда надо, ему все звонят. Это очень выгодная история. Он как бы не несет ответственность за то, за что ему не нравится нести ответственность, и несет ответственность за то, за что ему нравится нести ответственность. Я думаю, что сегодня, да, проверяют Польшу и страны Балтии на... пробуют эту границу. Одновременно, ну, если верить, опять же, сообщениям американских средств массовой информации и заявлением Госдепартамента, идет концентрация российских сил на э, украинской границе. Э, мое мнение всегда было то, что Украина для Путина является сам, самой важной темой. Э, в том числе и потому, что э, ну, Беларусь воспринимается значительной частью советского, прошу прощения, по Фрейду, российского общества. Uh, уже, ну, как что-то свое, а не наше. Поэтому зачем, собственно, их присоединять в качестве там uh, Витебской какой-нибудь, там еще Гродненской области. Uh, НАТО это все-таки очень большой риск. Это, если начать действительно какие-то там военные действия, то в конечном итоге предсказать, как будет действовать uh, северно альянс, невозможно. Все-таки риск мировой войны. Да, вот эти истории на границе опасны. И повторяю, провокации на границе могут вести к тому, что, чтобы создать впечатление раскола в НАТО, пока, мне кажется, маловероятным там танковый бросок на Ригу, условно говоря, или на Варшаву. Пока. Но то, что э, Украина, несомненно, по Украине ведется очень серьезная идеологическая и политическая подготовка, все эти бесконечные статьи, заявления, статья Медведева, лично оскорбляющая Зеленского, вот это все внушает, и я не раз об этом писал, мне меня ощущение, такое впечатление, ощущение внушает, что все равно Украина остается какой-то такой вот идеей фикс для, для Кремля, и рано или поздно именно там все будет опробовано. Тем более не будем забывать, что путинский кум Медведчук Находится под домашним арестом по э, обвинению государственной измене в Киеве. Путин видит в этом личный вызов. Мы знаем, что он очень много э, в политике воспринимает исключительно через личную э, призму личных каких-то отношений, симпатии, антипатий. Я об этом тоже писал: он совершенно не может понять, кто такой Зеленский, как он имеет право. Этот человек, выступавшийся у нас всего там 4 года назад, на корпоративах крупных российских компаниях, как он смеет бросать какие-то вызовы ему, как он смеет использовать э, турецкие дроны в э, борьбе с так называемыми сепаратистами в кавычках на Востоке, как смеет он заключать соглашение с Великобританией о строительстве современных эсминцев, как смеет он э, просить о вступлении в НАТО. Э, тут очень много, нам мой взгляд, персонализировано. И мы видим, что вот эти все статьи стали, стали появляться, так сказать, именно тогда, когда стало ясно, что Зеленский, вполне понятно, внутри политическим причинам не будет просто стелиться под московские требования. Я сейчас вообще никак не лезу в украинскую политику, а знаю, что там в Украине очень много разных мнений о Владимире Александрович Зеленском. Но мне кажется, что если смотреть, как глядя из Москвы, тут все очень, по-моему, однозначно. И я бы сказал, что, ну, с моей личной точки зрения, Украина остается важной, важнейшим фокусом для Москвы. Будут ли там щекотать нервы с помощью танков или не будут, это другой вопрос. Потому что я думаю, что сегодня украинская армия а, уже не та, которая была, она в четырнадцатом, пятнадцатом году. И это не будет прогулка. Ясно, что, наверное, в военном противостоянии победа останется, вероятно, за российскими вооруженными силами. Вопрос цены. Ведь ясно, что все э, авторитарные режимы, они любят э, свои войны, они, должны, они любят свои войны, но эти войны должны быть маленькими и победоносными, и короткими. А здесь очевидно, она не будет ни короткой, ни, точно не будет маленькой и легкой. И вот тут цена вот этой победы тоже важна. И мне кажется, что в этом смысле... Это немножко такой вариант, когда и хочется и колиться. Но фокус, конечно, там, потому что сегодня ясно, что Грузия сошла с повестки дня, это при нынешнем правительстве она едва ли даже попросит о вступлении в НАТО. А в Украине этот разговор идет практически каждый день. Я довольно внимательно слежу за за украинские медиа, за украинским экспертным сообществом эта тема никуда не уходит. И добиваться этого украинцы будут. Это очень серьезный вопрос. И учитывая тот факт, что Путину предстоит решить, оставаться ему в Кремле или нет в 2024 году, вот эта парадная дата, как было при Советах, она должна быть в любом случае парадной. Либо он триумфально остается, потому что народ попросил его остаться, потому что он триумфат. А для этого надо либо фантастическим образом поднять экономику, либо окончательно победить коронавирус, либо победить кого-то еще. Либо он уходит, но он должен уходить уже, понимаете, Крым потускнел. Все опросы общественного мнения говорят, что все уже забыли о том, что это было. Ну, не то что забыли, ну как, ну, Крым и Крым. Тогда нужен, возможно, для ухода в историю нужен новый триумф. Потому что это все, по сути дела, во многом о представлениях, это все о представлениях одного человека о своем месте в истории. Не только, но во многом. Ну что ж, будем надеяться, что без таких триумфов все-таки обойдется, что обойдется без большой войны, будь то война с Украиной или с НАТО, не дай бог. Ну, а с вами были Константин Эгерт и Даниил Константинов на канале Форума Свободной России с разговором о миграционном кризисе, который сейчас развернулся на границе Беларуси и Польши и вообще вокруг этого кризиса. Оставайтесь с нами и до новых встреч. До свидания.